Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн и канал Axel's Games. Мы продолжаем с вами играть в Афнаф, Наф-Наф-Наф, Нафнаф, в наф, нашей любимой аниматронике. У нас мы звонок пропускаем, потому что мы уже слышали, это вторая ночь. Вторая ночь, будем выживать. В прошлый раз нам не хватило немножко энергии. А, чика пошла гулять, чика пошла гулять. А где чика? А где чика? А где чика? А где чика? А где чика? А где она? Где эта курица? Неужели она возле меня уже? Она на кухне, стопудово. Нет? Почему я не могу кухню посмотреть? А, камера сломана, только звук. Там кто-то что-то делает на кухне. Кто там поет? Опа, и Бонни пошел уже. И Бонни уже пошел. Так, 12 часов пока что. У меня уже 87%. Нам нужно на каждый час максимум 10% тратить. Но оно само заканчивается. Типа, вон, 85. Какого хера? Сейчас все еще 12. Фредди на месте. Этих никого нету. Чика скорее всего на кухне, Бонни там стоит, в столовой никого, Фредди на месте. Все хорошо, вопросов не имею. Так, час ночи, час ночи, замечательно, замечательно, замечательно. Я на один час ночи потратил 20% энергии. Блять, ты может выключишь свет? Фредди, опа, Фредди повернулся, Фредди повернулся, Фредди пришел в движение. Фредди пришел в движение. Чики все. <смех> Дебил, блять. И Бонни ушел куда-то. Опа, Бонни возле меня. Бонни возле меня. Бонни возле меня. Все. Тихонечко, тихонечко, спокойнечко. Выключаем свет. Посмотрели налево-направо, посмотрели налево-направо. Бонни тусуется там в проходе. Опа, и Чика ко мне идет. И Чика ко мне идет. Они оба ко мне идут, они оба ко мне идут, они оба меня хотят. Выключаем электроэнергию. Так, они стоят все еще на, четвер... на второй на четвертой камере. О, вот это извращенство, просто буйство. Fafnitz от кам, от этот Джим от Dungeon Masters. Ладно, мы подождем, пока они подойдут поближе. Но они все еще стоят, они не двигаются. Может, они Фреддика ждут? Пройди на месте, тусит пока. А назад повернулся с своим микрофоном. Пока на месте. Пока на месте. Два часа ночи. два часа ночи. Хорошо идем. Энергия 64%. Спрячь. Так, выключай. Выключай. Все хорошо. Почему нельзя было сделать так, чтобы у нас сразу были закрыты двери? Опа, Чити нету. Чити нету. Чика ушла. А, на кухню вернулся. Хорошо. Хорошо. Значит, рядом со мной только Бони тусуется. Только Бони, Только Бони рядом. Два часа ночи. Два часа ночи. Два часа ночи. Пока нормально. Он все еще на месте. Чика на кухне, Фредди на... все на месте, все, все, все, все, все, просто ждем. Вообще все, все отлично у нас. Мы сейчас вообще на язычек проходим эту ночь и идем в третью. Че, проверим. Фредди на месте, Чика на месте, Бонни на месте. А пиратская бутка все нормально, все нормально, он не вылазит никуда, стоит там сам себе что-то варкует, смакует. Мне интересно, почему он не двигается от слова совсем. Все, ладно. Все, ладно. Три часа ночи, три часа ночи. Отлично, отлично по времени, отлично. Ну, бля, крипово И вот когда они начнут дальше подходить, прям, ну, жестко, жестко так. Хотят меня трахнуть. Вот тогда, мне кажется, будет лютая жесть. Блядь, как я много энергии потратил. Это же общий расход энергии. Фредди на месте, Чика на месте, Бонни на месте. Они вообще не хотят со мной играть сегодня. Все на месте. Они все на местах стоят, они вообще не двигаются. То есть уже три ночи, осталось всего лишь два часа, грубо говоря. Потому что сейчас будет 4, и все, считаю победа. Ночь в кармане. Переключится на 4 часа, я посмотрю, где они. А, я так понимаю, каждый этот, это 2 минуты. Да, 2 минуты. Все на миксах стоят. Победа? А, смотри, вышел погулять. Лис ебучий. Так, а он в кладовую ушел. О, пиздец. О, а! да? Сука! В кладовую, говоришь, вышел, да? Так, он ушел. Так, этот там тусуется. Бонни на месте. А вот где Чика теперь? Бля, 26% осталось. Я не смогу. Я не смогу. Опять пришел. Бля, чика под дверью прямо. Да, вон стоит. Я, ну там-то она пусть стоит. Тихо. Бля, энергии 20%. А мне нужно продержаться еще примерно 2 минуты. Я еще там. Можно типа вообще в принципе даже не смотреть в этот Бля, уходи Сука, какая она криповая Бля, энергия 16% Можно как-то этот цвет выключить, чтобы он энергию не потреблял Бля, она долго там стоит Ой, долбоеб! А как он так вылез просто? О, О сука! <смех> <смех> Блять, мудила! <смех> Блять! Ладно, будем такими маленькими видосиками коротенькими делать, это будет прикольно. Ой, несите валидол просто. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я желаю вам всем крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.